Я хочу провести сегодня один ритуал. Друзья, я пришел в себя, поправился. До этого мне пришлось немного поболеть. Я приехал в дом, в котором происходила паранормальная активность. Как говорят, здесь раньше жила бабушка с дедушкой. И после того, как они умерли, здесь стала происходить активность. Я хочу провести... Сегодня один ритуал. Мы сегодня попробуем а, вызвать полторгейста, а, и, и потому что я уже здесь больше двух часов и ничего не происходит абсолютно ничего, и я давно хотел провести этот ритуал, я про, про него я прочитал и поэтому сегодня мы его проведем прямо сейчас. Эта камера снимает. Пусть снимается. Как раз нас будет снимать. Вот. Как я буду находиться. Вот это место она будет снимать. Отлично. Вот опять какие-то с ней проблемы. Ладно, не важно. Так. Ритуал заключается в том, что я должен расстелить белое полотно Образом, взять Черную свечу. Поставить ее в центр. Примерно так это будет выглядеть. Поджечь ее. А почему вы сказали, нужно поджигать левой рукой? Поджигаем свечу, как было описано. у нас горит Сейчас она как-то горит так, какие там слова -то нужно было говорить явись же дух мой мною призванный явись того чтобы выполнить мою просьбу явись же дух мною призванный явись для того, чтобы выполнить мою просьбу. Явись же дух мною призванный. Явись того, чтобы выполнить мою просьбу. Так, после этого нужно задуть свечу. И завернуть все это дело. Вот. А, нет, это потом задуть свечу просто можно так. Так, ну что пока я думаю мы подождем Здесь есть кто-нибудь? Пил и забыл ее завернуть вот так вот так. так ладно дальше ждем Что будет и посижу здесь пока что около наверное 40 минут и все равно тишина был пару шорохов наверху вот. Охренеть. Сковорода. Субтитры что DimaTorzok Я еще периодически стрелки на часах проверяю, чтобы на месте стояли. Также был у меня один такой опыт. Вот эту сковородку он забулил. Офигеть. И опять тишина. И опять он молчит. пока посидим еще я писал э, в сообществе там на ютубе что меня должны были закрыть в доме в котором я про провел ночь я ездил в тот дом Посмотрим, что у нас на чердаке. О, на чердаке. А вот это стрёмно сейчас было. Вот это сейчас чуть не обделался. Вот это неожиданно, вот это вот совсем неожиданно было. Есть кто-нибудь? Чего он такой разбилось-то? Пахнет. Я не буду дверь закрывать, нет. Я уже... что ли воняет жесть как он просто запах морилка какая-то друзья я вам сейчас расскажу еще так вот дом в котором меня закрыли дом в котором меня закрыли тогда я там провел всю ночь, сидел и пробовал, и с радио пробовал связаться с сущностями, о которых как бы жили хозяин, обладатель этого дома, говорил. Они его разбирать собираются. Всю ночь я там сидел, ничего не происходило, абсолютно. Тот же самый ритуал пробовал, свисток пробовал. Ну, в основном до утра просидел, он пришел, открыл. Я вышел и собрался, поехал домой. Особо ничего не происходило. Так, сейчас я думаю, этот сверток на окно положу. ждать, стоять здесь, По камеру пока выключу, достану банк Нужно подзарядить, камера садится. весь актив практически весь актив вот здесь вот. да не, он не мог сам включиться так, так ладно, если это мой ритуал так работает, действительно, работает мой ритуал, так то я думаю, что... Опять шум какой-то, блин, шум. Так. Если это мой ритуал, то я сейчас его отменю. Хватит. И посмотрим, из-за этого ли здесь происходит активность. я тебя призвал, так и отправляю обратно. Сгинь! Как я тебя призвал, так и отправляю обратно. Сгинь! Как я тебя призвал, так и отправляю обратно. Сгинь! Теперь нужно потушить свечу. Опять завернуть ее в эту штуку и оставить на несколько дней или там часов до утра наверное здесь проверим зеркала Сейчас снова тишина. Снова тишина. Ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Сейчас затишит, друзья. И... И я думаю... Вот теперь я подожду, посмотрим, все дело было в ритуале, который я сделал, или же здесь что-то другое. В общем, сейчас уже у меня камера на зарядке, я полную палку цепил. Я сейчас опять слышал шорохи, опять слышал звуки оттуда. Ну, ничего такого, конечно, вот после того, как бутылки разбились, шкаф тресся, ничего больше. Попробую остаться здесь в темноте, встать вот здесь в комнате. Жалко, что у меня нет камер ночного видения. Но я думаю там монетизация нагонит, когда до сотки я возьму себе ну как до сотки до 100 долларов я думаю там добавлю чуть-чуть и возьму уже камеру ночного видения а пока я думаю сейчас эту душу свет встану где-то примерно тут где мой фонарь сразу заранее его взять положу Добавим свет Один так. И второй вот. Сейчас еще раз в коридор загляну Мне просто спокойнее дает Этот коридор Мне постоянно мне кажется, что там кто-то... все вроде бы чисто. Ладно, теперь... теперь я могу спокойно выключить свет и постоять в темноте. Здесь он вот встану. Ну что, пробуем? здесь кто-нибудь есть если ты здесь прояви прояви себя твою мать фонарик фонарик фонарик у меня коснулся мне кто-то коснулся за за ногу Чуть что это за шум такой еще? нет это походу это не мой ритуал в этом виновата может и мой еще к тому же вдобавок стоял и тут шум начался как будто шаги вокруг меня вы, вы слышали эту хрень вообще Фу, за ногу прям вот вот так вот меня ухватило просто что-то да, вот, вот это же да, это, такой жести еще не было я конечно понимаю но уже не первый дом такой но вот такой вот впервые следы все мои так Света, больше не буду выключать это точно совсем не буду Что у нас по итогу? Сегодня лукошка. Кирпич тут оказался. Бутылка. Еще что-то стеклянное разбивалось. Я все-таки думал, что а здесь вообще тишина. Но самое страшное это веревка. Меня очень дико испугала веревка на чердаке. Так, помимо этого, шаги, ритуал здесь не причем, я так думаю. Здесь реально что-то есть. Ладно. Будем ждать, будем ждать еще. Сейчас уже, я не знаю, я здесь больше трех часов нахожусь да, в этом доме. И... Но ночевать здесь не собираюсь точно сегодня. Это как бы вообще не обсуждается. Я сейчас еще посижу. Посижу я на, на этот раз. Вот здесь посижу. Да, возьму с собой стул и посижу. Вдали от этой комнаты. Возможно такое, вот, что здесь будет что-то происходить. Друзья, может будут какие-то движения еще. Вот. Отключусь и посижу здесь вот, как раз вот рядом с темнотой, послушаю тишину. Друзья, что-то шумит. Офигеть. Как у Дениски. Как у Дениса. Я думал, это, вот, короче, такое вообще бывает. Такое вообще бывает. Ребята, кто на Даргоста подписан? У него. У него, него, него бы. у него был такой случай, когда банки. Издавали звуки. Офигеть. Это, это нечто. Вот это вот нечто, скажу я вам. На моем опыте это впервые. Фу. Фу, жестко. Это, конечно, интересно все. Одиколон тройной. Так, еще чем еще, еще нас будет удивлять сегодня? Это это место. Ну вот, вот о чем я и говорил, о чем я и говорил, что сейчас вот у него как будто на понижение пошло. Он сначала прям мощно, мощно так приложился. Сделал максимум актива, а сейчас он пошел на уже такими, знаете, короткими выстрелами, действия пошли. Ну, жутко все равно. Вот, постукивание опять, шорохи, снова постукивание, банки. Может, еще что-нибудь увидеть? Так. Так, так, так. Ну, что, какие же еще приколы? Свечу, я думаю, наверное, я в этом доме оставлю. И не буду ее забирать с собой. Ну, как бы, зачем? Потому что, ну, как бы, я думаю, такие вещи после использования нужно сразу выбрасывать. Мало ли что, может, там, притянуть все это. Так мы и поступим. Или просто сожгу я это вообще полотно и свечу где-нибудь закопаю. Так будет, наверное, даже надежнее. Ну вот, друзья, сейчас опять тише. тихо у нас все. А, ничего особо. Нет, сейчас ослеп. Я думаю, сорок минут я еще здесь посижу. Мы, в течение этих 40 минут. Вот еще сигнальчик. Не видно там. Света здесь тоже нет, нет ни счетчика, ничего. Так. Друзья, сами видите. Вот, это, вот, вот в этот раз очень повезло, что мы попали в такой дом. Сейчас я еще, думаю, посижу. Видите, я говорю 40 минут, 40 минут. И... Вот, вот видите, вот вам и 40 минут. Ну, давай еще что-нибудь сделай прояви себя друзья ну, вот так вот сейчас теперь будет постоянно нет, нет. сейчас я посижу и да, думаю наверное, сейчас минут через 30 будут собираться нет не буду собираться я посижу если будет что-то прям происходить конкретное то возможно я еще останусь здесь на часок Пока Первым за стулом Я буду отрезать пустые моменты, чтобы вы не затягивались во все видео вот этого. Ну типа вот я пошел за стулом вот я зажигать свечи буду так долго. Кто-то пишет, что да, возможно там типа думают, что это для того, чтобы что-то как-то склеить. Нет, это для того делается, чтобы вас не утомить. Вот для чего это делается. Так что я подключусь, если будет что-то конкретное твориться. Все те же, пастуки... что? те же постукивания, все те же шорохи. Я думаю, сейчас меня очень жутко пугает, я закрою дверь. Закрою себя в этом доме сейчас. Вот опять отсюда были шорохи, вот эти банки. Вот видим пузыречки, вот эти вот вся шумела. Чтобы вы понимали, что пройти здесь вообще какому-то моему другу, опять же, для тех, кто думает, что все это постанова, нереально. Здесь просто трущоба. Так, сейчас я закрою дверь. Так. Так. Закрою дверь, друзья. Я сейчас проведу ритуал, собираюсь провести здесь ритуал по изгнанию. У меня есть специальные травы, которые я набрал, высушил, подготовил специально для таких мест. Это старый ритуал. вот специальные пакетики, не пакетики, мешочки разложу по разным углам, по некоторым углам, которые, ну, неважно, эта информация будет. У меня только. Вот. Разложу и окурю этот дом специально этой травой. После этого посмотрим, что будет. И если это все исчезнет, я поеду со спокойной душой домой. Вот так я, наверное, и поступлю сейчас. Опять стук. стук. Теперь Стук. Башка повернулась, ребята. Офигеть. Вот и здесь. И здесь теперь происходить ничего. Смысл. Ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Ну, рубашка же по-другому висела. Еще здесь, ребята. Так, друзья. Так, для этого ритуала. Для этого ритуала мне вот эта мисочка понадобится. Прокуриваем этот дом. Сейчас я провожу ритуал. Видели, да? Жуть, жуть, жуть. Этот. Лампа, лампа, лампа. Так, ладно. Я не буду показывать, как я это делаю, что я тут делаю. Это мои приспособы. Я не хочу этим делиться, это будет. Я думаю, это необходимо сделать. И немножко святой воды. Водой. Фу. Связи как задрыгалась. Вот после этого, вот тебе, святой воду. О, да? Дергайся, дергайся. Всего сейчас я еще стравами тебя выгонять буду. Так, друзья, вот и пошла первая реакция. Пошла первая реакция на святую воду. Опять дергаться предметы стали, те, которые до этого двигались. Сейчас я. Отключу камеру, отымлю чуть-чуть. Это не будет прям какой-то файр, там, жесткий. А я вставлю это здесь, готовую смесь. Посмотрим, что после этого будет происходить. Ну что, друзья мои, я провел ритуал. Все закончилось спокойно. Теперь я чисто спокойной душой могу ехать домой. А, собрал вещи, уже все у меня за спиной. А, решил сменить немножко фон. Здесь с вами вопрощаюсь. А, нет, ну мы выйдем на улицу, так и быть, пройдем уже. А, все, я еще здесь специально даже остался на час. Сейчас уже время, наверное, около трех, около, может быть, даже четырех часов, не знаю. А, телефон сел. Вот. ну, Вы видели все сами, я думаю, этот выпуск в любом случае, конечно же, выйдет. Это не то, что где я в пустом доме, то есть находился там, в этом, где ничего не происходило. А здесь нам, скажем так, повезло. Вот, сейчас возьму прожектор. Свет. Видишь? Вот, так вот мы с ним попрощались. Я оставил те травы в миске там на окне. Ну а мы уходим с вами из этого дома. Все, на этом тишина теперь, друзья.